Меня зовут Виктория Шматкова, я основатель, генеральный директор компании ЗЕРЦ. Можете мне сказать, пожалуйста, поднимите руку, кто знает, кто такой ЗЕРЦ? Хочу увидеть. Знаю статистику, кто пришел, но… Кто знает, что, кто такой ЗЕРЦ? Ну как? Ну вы-то, Юля, знаете. Я... Я просто вижу статистику, кто сегодня пришел. Большая часть компании не является нашими клиентами или партнерами, поэтому я вам решила буквально на две минуты рассказать, кто мы, чтобы у вас было такое очень, хотя бы поверхностное представление. Дальше я передам трубку, трубку, да, <связано> микрофон на Надежде Федуловой. Это руководитель нашего агентства медицинского консалтинга. Прошу любить и жаловать. Следующий, потом у нас будет небольшой перерыв, буквально пять минут. Uh, и uh, следующий доклад будет у Веры Кобзевой. Это специалист и эксперт и бизнес-тренер по клиентскому сервису в медицине в том числе. А остальные все люди, которые вы видите вот с такими синими бейджами, это наши сотрудники. Я вас с удовольствием в перерывах познакомлю, смотря какие будут у кого вопросы. Настя – это менеджер по сопровождению клиентов агентства медицинского консалтинга. Она вас сегодня встречала, и она же вам поможет со всеми вопросами, которые будут возникать, в том числе техническими и, и, и там, по поводу кофе в том числе. Итак, кто же такой Зерц? В первую очередь, из чего мы начинали 11 лет назад, это собственное производство медицинского оборудования, медицинской мебели. Я сейчас не буду подробно об этом рассказывать, потому что тема у нас сегодня другая, кому интересно, потом посмотрите. У нас сегодня здесь присутствует Сергей, менеджер по продажам. Если будут какие-то вопросы, кому-то интересно, он вам расскажет, покажет инженер по образованию, специалист по оснащению. У нас есть два больших эксклюзивных контракта на немецкое оборудование. Первое это Карл Цейс, нам доверил гинекологию и кальпоскопы. И второе это Зутер. Это немецкая компания, которая производит радиохирургию номер один в Европе. То есть, если знаете Сургетрон, они американская компания, то Зутер они номер один в Европе. Собственно, мы их представляем эксклюзивно в России. За это время у нас более тысячи реализованных проектов по поставкам, по услугам и по партнерам. В 2015 году мы организовали собственное агентство медицинского консалтинга. Это тот момент, когда мы поняли, когда я, наверное, обнаружила по поставкам оборудования и мебели, что стало больше частных клиник, стало больше частной медицины, она развивается быстро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 продвижением, пациентопотоком, сервисом и установкой бизнес-процессов в клинике, так, чтобы он был более доходным. Мы собрали большую достаточно команду. На сегодня у нас большая часть экспертов в штате компании. Надежда его возглавляет, и сегодня у вас есть возможность напрямую ей лично задать вопросы, которые вас могут интересовать, беспокоить. Мы создали Зерц клуб, и вот это мероприятие ⁇ сегодняшнее бизнес-завтраки ⁇ в основном предназначена для членов зерц клуба, которые являются нашими клиентами, либо являлись слушателями наших больших семинаров, либо наши партнеры. Для них вот это мероприятие проходит бесплатно. Всех остальных вы знаете, как оно, мы всех с удовольствием рады видеть. Единственное здесь условие, вот наши клиенты знают, что мы, за исключением, наверное, сегодняшнего семинара, где про администраторов речь, очень тщательно отбираем публику. Мы не пускаем, не разрешаем приходить никому, кроме руководителей клиник И этим это ценно, потому что мы обсуждаем вопросы, как управлять всеми остальными людьми в клинике.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 Ну вот это кратко наши услуги, сейчас не буду ваше внимание. Так вот, да, я здесь, я вам расскажу, если будет такая необходимость в перерывах. Кроме того, прочего, что я рассказала, есть еще нестандартные услуги. Что это значит? Что мы работаем под запрос любого инвестора, любой клиники, да, смотря, что им нужно. И иногда бывают запросы совершенно не настроить маркетинг или управление в клинике, а продать клинику. Да, иногда бывает, приходят запросы, хочу э, открыть клинику косметологию, но чтобы вход был по фэншую. И, и вот такое прочее, то есть я их называю нестандартными запросами. Мы с ними тоже успешно работаем, всегда находим какие-то точки соприкосновения и помогаем инвестору, либо собственнику, либо руководителю, смотря какого размера и на каком этапе клиника, открыть и сделать свой медицинский доходный бизнес ну тут кратко то что у нас бывает какие запросы к нам поступают зерт школа для руководителей для врачей для дилеров для дилеров вам сегодня не интересно для врачей а, курс есть для гинекологов по радиохирургии для а, лор врачей по радиохирургии чем они отличаются прям быстренько скажу тем что мы учим не на слайдах не на презентациях а в операционных то есть Команда врачей, примерно 5 человек, не больше, заходит в операционную, смотрит, как профессор оперирует и принимает опыт. Вот тем, чем мы отличаемся. Для руководителей у нас есть три основных курса по управлению, по открытию клиники, по медицинскому маркетингу. Про врачей сказала. Мы рады вас сегодня видеть. Я даю микрофон Надежде Федуловой. Тема у нас сегодня «Администраторы», где клиника теряет деньги. Попробуем сегодня разобраться. Я вас призываю активно задавать вопросы, обсуждать, потому что мы здесь сегодня все свои, как вы уже понимаете, да, никаких лишних, чужих людей нет я думаю, что вот в этом обсуждении и самая основная ценность таких мероприятий, потому что вы можете поделиться опытом с друг другом, мы сказать свое мнение, и это редко где, бывает вот прям два эксперта по одной теме на, на такую узкую тему в такой короткий промежуток времени, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, сегодняшней возможностью. Угощайтесь кофе, не стесняйтесь кушать.